реальность. тогда Бог в личности Духа Святого Он понимает вас. Вы мой дорогой друг, вам не нужен никто рядом с собой, какой-то человек особенный или вещи, зависть от кого-либо или чего-либо в этом мире. Бог желает обитать внутри вас. И вы те, кто страдает. Страдайте очень и очень сильно. Вы знаете, Бог избрал вас. Как вы думаете, почему вы сейчас слушаете эту передачу? Вы думаете, случайно это так? А Вдруг вы услышали меня? Нет, сам Бог в личности Духа Святого Он направил вас, чтобы вы услышали это послание, чтобы это слово, оно пришло к вам. Его слово, это не мое слово. Это Его мудрость, Его Божие понимание, Его Божие знания. И Он прекрасно понимает ваше положение, вашу боль. Он знает, через что вы проходите страдания ваши. Потому что сам Бог тоже страдает и много страдает за все человечество. Но ничего не может сделать. Пока человек, который сам страдает, он жизнь свою лично не вручит Богу в его руки, не отдал лично свое сердце. Бог, он тоже страдает. Знаете, из-за чего? Потому что он любит. И тот, кто любит, страдает. Разве не так? Кто любит, страдает. Кто не любит, не страдает. Но кто любит, страдает. И как страдает. Тот, кто является отцом, знает, о чем я сейчас говорю. У вас дети есть, которые в зависимости, например, в этом мире, они потеряны, и вы хотите помочь им. Вы им говорите, но они даже не слушают. Они не обращают внимания, и вы говорите, что я могу сделать, у меня все есть, деньги есть. У меня влияние, но я не могу ничего сделать для ребенка моего. Почему? Потому что они не хотят. Они говорят, нет. Они убегают от меня. Они предпочитают жить на улице, где-то там, чуть ли не с бомжами, чтобы вместо того, чтобы комфорт, который вы предлагаете использовать. И вы ничего не можете для этих людей сделать. Так и Бог. Бог страдает, когда Он видит, как люди страдают к Нему, повернувшись спиной. Хотя Он может помочь. Иисус, Он говорит, придите ко Мне, придите ко Мне. Он говорит, придите. Я успокою, Я с вами. Но если вы не со мной, что я могу делать? Тогда, если люди, они... Два человека, они не согласны, они не хотят быть вместе. Как, как, как что-то они сделают? Тогда, если ты не согласен с Богом, если ты не вместе с Ним, ничего не получается. Тогда ради любви Христовой, ради Его имени, поймите одну вещь, что Бог, Он протягивает руку к вам, как Он ко мне протягивает, так и к вам протягивает. Вы можете видеть, как мы показываем эти свидетельства людей, у которых была такая ужасная жизнь. Вы знаете, хуже, чем ваш сейчас. И Бог спас их. Сейчас они имеют все. У них жизнь прекрасная, у них такая история замечательная. Тогда только услышьте. Услышьте голос Божий. Он избрал вас. Избрал вас. Но Он поменяет вашу жизнь, Он преобразит ее и проявится в вашей жизни только тогда, когда вы себя Ему отдадите. Как Он может дать вам новую жизнь? Как? Каким образом? Разве не хотят все люди создать семью, найти своего партнера, вторую половину для себя, чтобы создать такой хороший дом, дети, покой, успех, такой гармонии внутри. И быть вместе и иметь эту жизнь, жизнь с избытком, которые Бог обещал нам. Это то, что родители хотят для своих детей. Но для этого вам необходимо сказать, Господь, да, я принимаю, я согласен, я живу для этого. Если сейчас ты скажешь, если сейчас ты примешь всем сердцем Бога, Он начнет менять твою жизнь. Но не внешнюю жизнь, знаете, за один день поменяет, не так. Но внутреннюю твою жизнь моментально поменяет. Сейчас, если вы примете и согласитесь с этим приглашением, с этим словом, которое говорит «Бог избрал вас», нужно жить после этого для Него, это мы в Нем нуждаемся, а не Он в нас. Если вы скажете «Да, Господь, помилуй меня, вот я, прими мою жизнь, моя жизнь теперь твоя», тогда Дух Святой посетит вас, поменяет разум ваш, в первую очередь разум, мысли ваши, поменяет вас полностью, и когда поменяется ваш разум, тогда поменяется и все вокруг вас, когда Господь освободит душу вашу, сердце ваше, потому что сейчас ты хозяин сердца. Ты хозяин своей души, только ты можешь ее отдать ему или не отдать. Если вы желаете, он сейчас это сделает. Сейчас, в этот момент. Вы желаете? Я говорю сейчас с теми людьми, которые себя считают как отходы в этом мире. Люди, которые себя считают или чьи, кого общество считает, или близкие люди, или родные считают теми, кто бесполезный, Вам не нужно на кого-то рассчитывать. Вам необходимо согласиться с тем, кто говорит, «Приди ко мне, и я приму тебя, я дам покой твоей душе». Тогда, если вы желаете сейчас, в этот момент, я мою веру с вашей соединю, мы помолимся». Помолимся, и Дух Святой, Он придет навстречу, навстречу к вам, чтобы поменять эту ситуацию. Давайте с Богом поговорим, хорошо? Сделайте сейчас это. Возьмите телефон ваш или этот аппарат и просто вот в голове себе приложите. Закройте ваши глаза, только лишь услышьте и примите эту молитву. И после, когда вы примете, примите то, что Бог обещал, Он сказал, придите ко мне все, все, кто устал, все, кто обременен, все те, кто являются вот этим немудрым, все те, кто немощный или слабый, все те, кто никому не нужен, брошенные, оставленные всем и всеми, нелюбимые, тогда сделайте это сейчас. Возьмите телефон и просто приложите здесь в голове или впереди колбу. И мы с Богом поговорим. Я буду говорить с Богом, молиться и просить у Отца моего за вас сейчас, во имя Иисуса Христа, помолимся. Мой Отец, я благодарю Тебя, потому что во имя Иисуса Христа я могу войти в Твое присутствие в любой момент моей жизни, днем или ночью, Какие бы ни были вокруг обстоятельства, я могу к тебе прибежать, когда у меня что-то болит или что-то беспокоит. Это правда. Когда мы идем к стоматологу, это значит, заболели зубы. Тогда сейчас к тебе я прибегаю. Потому что этот человек, который слушает меня сейчас, чувствует себя отвратительно, Брошенным, слабым. Этот человек болеет, мучается. Может быть, мучается в душе или в теле. Какая бы ни была у него ситуация. Мы соединяем нашу веру. Мы вместе нашу веру в твое слово соединяем. Я ничего не чувствую сейчас. Не чувствую твое присутствие не чувствую и не вижу Тебя, Господь. Я не могу дотронуться до Тебя, другими словами. Наша вера, она не на чувства сердца построена. Наша вера сфокусирована на том, что Ты сказал, и то, что Ты сказал, я... Внимательно к этому я к твоему слову прибегаю, и ты сказал, придите ко мне. И вот это приглашение, придите ко мне все обремененные, неважно кто, католики, евангельские, мусульмане или иудеи, неважно кто, имеет ли религию или нет. Человек страдает в этот момент, значит, ты приглашаешь. Тогда этот человек, который участвует сейчас в этой молитве, пусть будет свободен, полностью свободен и получит наиболее важное, в чем он нуждается и сейчас. Это мир. Во имя Господа Иисуса Христа, Дух мира, пусть проникает внутри этого сердца И убирает сомнения, страх, беспокойство, переживание. Пусть в этом сердце поселится мир, покой. То, что ты мне даешь, Господь, мир твой, пусть сойдет на этого человека прямо сейчас. И пусть это радость который ты мне даешь, также наполнит этого человека. Я прошу у тебя, Дух Святой, чтобы так, как ты сошел в мою жизнь в жизнь миллионов людей, которые приходят к нам на служение, чтобы и на этого человека сошел прямо сейчас, для того, чтобы было ясно и понятно, чтобы было явно, что то, что мы читаем здесь, как ты сказал, ты избрал не мудрое, не значащее, ничего особенного в этом мире, чтобы упразднить значащее, чтобы упразднить и посрамить тех, кто считает себя. Тогда я молюсь, всемогущий Господь, к тебе. Пусть это произойдет сейчас в жизни того человека, который участвует в этой передаче. Во имя Господа и ради милости Господа Иисуса Христа мы просим Тебя и благодарим. Аминь и слава Богу. Аминь. Мой друг, моя дорогая, я верю. Вы верите со мной? Хорошо, тогда мы нашу веру соединяем. Да будет так. И Смотрите внимательно. Давайте я даже поближе к вам подойду. Когда мы получаем мир, знаете, что происходит? Моментально радость приходит. Вслед за этим радость, которую мир нам дает. Тогда будьте в этой радости. Я знаю, что проблемы вокруг вас, они продолжаются. Но самое Главная внутренность ваша, она получает мир для того, чтобы вы могли эти проблемы все преодолеть и побеждать ежедневно. Бог даст вам эту... Пусть Бог вас благословит. И не забудьте, сегодня, как и в любой день... На неделе мы приглашаем вас на служение, неважно где, или в храм в Соломон, или в любую церковь, в другую. В мире мы приглашаем вас по четвергам терапии любви или другие служения, тогда вы начнете учиться, учиться чему? Любить, и также вы научитесь быть любимым. Быть любимым человеком. Для этого мы делаем эти служения. Пусть Бог благословит вас. До встречи. Аминь.